Ой, И вновь продолжает собой. И Ленин такой молодой Потому что проспиртованный Он снова спирт, снова настойки Что ж, ставим лайк этому видео авансом Подписочку оформляем, нажимаем на колокольчик Смотрим другие видео с канала И как всегда будет раздача подарков О ней я расскажу в конце ролика Бутим, три настойки Перцовая, апельсиновая, яблочная. Спирт разводим до 70. Закидываем ингредиенты. Ставим на 2 недели. Через 2 недели дегустируем. Поехали. Начнем с перцовой. 2, 100, 2, 100. Наша получилось 2-3-литровые банки водки. Поэтому делаем 2, 170%. Так, у нас получилось 1,5 литра. В каждой трехлитровой банке чистого спирта, и чтобы получилось 70% по 550 мл добавляем воды. Доводим до 70%. Оптимальный вариант настаивать на 70%. Обычная кипяченая вода. Сразу закидываем перчик. Острый, чилийский из Ашана. По две штуки в каждую бутылку. Причем будем делать таким образом, что настаиваться будет две недели, а через неделю для усиления и уверенности в эффекте я их вытащу надрежу чтобы острота из семян тоже пошла и пусть стоит две недели теперь подготавливаем 70% спирт для яблочной и апельсиновой настойки ой напроливал то ешкин коромысло, что же я за человек то такой первые три литра 70 готовы отправляем в бутылек о 70 -ка. Отлично. Походу глаз уже наметанный. Идеально. Так, получилось две бутылки по 6,5 литров 70% спирта. А шоу? Шоу будем устраивать? Горит. Приступаем к нарезке ингредиентов. Начнем, пожалуй, с яблок. Яблоки сорта Антоновка. Я счел самым уместным. С кислинкой. Все, что надо. Яблоки мыть не стал, только вчера снял с дерева. Сердцевины удаляем. Режем помельче, чтобы удобно было вытаскивать. Кстати, из предыдущих настоек, ролик вот тут подсказочка выползет и в описании тоже будет. Я фрукты вытряхнул потом из бутылок, выжал и еще 750 мл уже 40-градусной жижи получилось. Антоновка. Кисло. Кисло это хорошо, потому что алкоголь кислотность нарушает в организме. Поэтому с утра требуется... Рассол вот это все хорошо, лимон, апельсиновый фреш, а у нас будет самогоновый фреш. Так, первый килограмм готов. Эх, яблочко, куда ты катишься, да не воротишься, да потому что в спирту утонешь ты. Эх, яблочки, да что ж вы зеленые, да кисло-сладкие, да нет, просто кислые. Эх, яблочки, давайте... Резаться, быстрей порежемся, Быстрей залезем в спирт. Эх, ах, ах, ах, ах, ах яблонька, давай нам яблочков, Давай ты, яблонька, нам много яблочков. М -м -м, как вкусно! Ням-ням-ням, -ям иду ду Побольше надо яблок, Красивых, сочных яблок, зеленых спелых яблок С такой вот кислотой. Так, килограмм яблок я нарезаю за 8 минут. Короче, 2,170. Это именно отходы. То есть 4 там, 2,170, 6,200. Яблок нужно, чтобы получить 4 килограмма уже начинки. Выступаем к апельсинам. С апельсинами все будет быстрее и проще. Апельсины обрезать особо не надо. Им главное передать для загрузки в удобную форму. Апельсинов 2,700, блин, топовые. Мы делили апельсин, много нас, а один. Апельсины я предварительно мыл. Так, полтора килограмма. Отправляем. 2,715 апельсинчиков на 6,5 литров семейства процентного спирта. Теперь немножко гранатовых зерен добавим в одну из бутылок с перцовкой, чисто эксперимента ради. Корки решил не задействовать. Посмотрим, как гранат с перцем сочетаются. Ну что ж, собственно все. Теперь, как я и обещал, автору восьмого комментария под этим видео, закрепленный, кстати, если что не считается, именно в закрепе будут указаны все условия, подарю бутылку яблочной водки подарю апельсиновой водки за 19 комментарий и 0.25 за 28 комментарий перцовки с гранатом ставьте лайк подписывайтесь ждите новых выпусков смотрите видео на моем канале спасибо